Итак, поговорим с нашим спасителем. А для начала нужно переодеться. Так... Что-нибудь, можно залутать или нет? Переоденемся, окей. Ешка. Выберите элементы, прежде чем перейти к настройке персонажа. Что ж... Кто у нас тут? Самый опрятный какой-то... Он что? -то? Ну пусть будешь ты. Так цвет кожи. Окей, ты у нас будешь, значит, из штата Флорида. Немножко сгорелый такой. Так тебе надо haircut. Ну давай-то да. С чем такое? Мужичок. Салага. Да. О, вот это вот. Как раз-таки из, а, как это его звали? Прическа из The Walking дает сериала. Я забыл, правда, как его зовут. Так. Ладно, мужичок, будешь у нас вот так бегать. Так, подтвердить требуется подтверждение. После освобождения острова от Окей, подтвердить. Ноги. Шмот. Ам. Окей, возьмем этот шмот. Торс. О, мы патриоты? Ор нас? Головной вор. А где же Make America Great Again? Ладно. Ну, mm -hmm. все у нас синяя цвета будет. Перчаточки. Не оставлять джулики. Mm -hmm. Какие-нибудь спортивные, может, или... скелетоны не очень подходят. Пусть будут вот эти черные черные так чёрт. И принять. А, все На выход. Принять. А, подтвердить, F. Окей. Удачи. А, аптечку? Ладно. нугу послушаем. Так, больше здесь ловить нечего. Фоллс Okay. Mm. читать письмо от hope canty chronicles Ладно, понятно у них там дичь какая творится О, та та та часы на стене, однако Секунду не, не идут э, чистая gpg гпг фото так письмо дачу папа я получил твое письмо Ладно, это нужно прочитать позже. Не продлевая этот хронометраж. Ну, все. Погнали к этому дачу. Закрыто что там у нас? Шотган. Че, что-то находится, ладно. Так, так, так, пока мы. Что там было за подзагрузка? Ничего себе, что это за. Отпустите мой FPS. О, -о, -о, -о, -о, -о. Да,. Тоже просишь. Что за а вот видим главные психи. Когда можно просить позже, позже. Мэри, oh джерп! Oh. маме взять не нужно Готов к работе. Так. Oh. А ну-ка, влюби пластинку. Сейф не открывается. Жан-жан. Я не успел толком представиться. Все зовут меня Дач. Я пытался разобраться, что происходит. В жопе. Мне удалось выяснить, что твои друзья живы. Пока. Их разделили. Каждого передали в руки одного из членов семьи Иосифа. Ясно, что ты хочешь спасти их. Я тоже терял друзей. Но помощи ждать неоткуда. Когда все узнают, что здесь происходит, будет уже поздно. Уверен, многие захотят сражаться против Эдемщиков, только нужно показать им, как. Мы организуем сопротивление. Для начала мы возьмем под свой контроль этот остров. Когда нам будет где развернуться, решим, что предпринять дальше. В сейфе лежит оружие и карта. Возьми их. Я свяжусь с тобой по рации, как разберешься. Округ хол Так, ау, автоматом открывается, кей. Так, так, так. Что там? Береги себя! Вокруг полно цветош. Придурки готовы отдать жизнь за своего лидера психа. Нам это только на руку. Так, там вроде будет что-то здесь. где пуск мои боеприпасы? Ладно. Все, все, да. На этом все. А, акцион щедрости закончился. Так, выходим из бункера. И, Ди -ди -ди -ди... надо ты каждому. Блин, что за такая дурацкая привычка? Туда-сюда, углам лазить. Оп, селектор оружия. Так, удержите Q, чтобы открыть селектор. Ладно. Удерживает наш пистолет. Так, молоток-ножа, у нас ничего нет, только лопата. Ну... Лопатка-лопатка. Сейчас будет красного цвета. Опа. труба. Нет. Я хочу с лопатой. Да, это он бункер от ядерного оружия. Спасибо. Слушай, если ты хочешь организовать сопротивление, ты должен кое-что знать. Есть несколько способов сделать это. Первый, освобождай тех, кто Второй! Уничтожай имущество Святош! Оно теперь повсюду! Черт, Да даже на этом острове уже два их алтавя. Третий! Помогай местным! Здесь полно тех, кто сражается с сектой по мере сил! Им пригодится твоя помощь! И последний! Если тебя так и тянет в бой, захватывая ванпосты Святош по всему округу! Таким образом, у нас появятся базы, с помощью которых мы дадим отпор сектантам. Вот такое вот сопротивление. Окей. Окей. Дальше. Так, теперь карта есть. Опа! Алтарь сектантов. Ну, ребятки, будьте нашей первой жертвой. А, дальше нельзя, что ли, смотреть? Ладно. которые попадутся тебе на глаза, но ну и помоги тем, кому нужна помощь. Отбой! Так, ребятки. Оп. Да, ту Это коряга? Будет больно. Оп, Опускать. Ч <с states> ⁇ это? И цыть, цыть, цыть. Так, так, так, так, так, а ну-ка, идите, не знаю, сюда... альнуть можно? Опа. Аааа! Алтарь разрушен. Теперь два башта. А не вижу твой. Так, мне что-то не очень нравится управление здесь. Так, обыскать. Метательное оружие. Чего мы там взяли? О, mm -hmm. граната. Опасно. Ой. Обыскать. Так, так, таки так. Где там твой трупик? Жалкий боеприпас для пистолета. У нас. Опа! Ой! Так, перезарядись, потому что было написано 120 ветровых. А, или... Я не особо понимаю, ладно. Пусто, так пусто. Будем бегать. Нет, с лопаты будем бегать. Теперь следующее наше действие. Что-то внизу есть. Как он сказал, пойдем на юг. Пойдем на юг. Я же правильно? Плюс-минус по дорожке пойдем. Здесь нет, конечно, нормальной интерактивной карты. Так, я... Ох. Да. Это краска, это краска, ничего не подумайте. Просто слезшая краска. Тут тоже какой-то путь есть. Так. Смотрим. Нужно освободить остров. Центр службы охраны лесов. Ну что, раз на раз. Ты, блин, тарзан. Сразу так в свет глаза лезет. И. Сломалику, никого нет. Жатва началась. Алтарь сектантов. Открыть карту. Ага. Это будет нашей следующей цели. Интересно, получается. В одном месте нашел инфу, потом будет показывать. Наши первые деньги. 55 долларов, да? Да. Тоже так можно. Прикольно. А дверь можно разбить? Ладно. А, да. Что-нибудь еще? Вроде бы нет. нет? что-то можно взять, нет. И все получается, пусть здесь. А, нет. Припасы, ускорители. Так. Здесь будет что-нибудь или нет? Сейчас узнаем. Так, вот это что-то тут. Буёк, что ли? Нет. Что-то... Область здания покидайте. Ну, я хочу взять. Видимо, не за. Ну что ж. Вот такие вот невидимые стены. Так, это что там было? Оказалось. Сюда, сюда. Так, здесь ничего у нас нет. Окей, идем, значит. Халтарь. Чего? Что это было? Я же спрыгнул всего-то. Метр. Ладно, зато ХП само устанавливается. Так, что там у нас по карте? Есть еще какой-то слева. По левому флангу будет. Снайпер, блин, нашел сюда. ты понашелся, сюда. Краски закроют. Кто там палит, а? Вот тут тут пошел вон отсюда. Интересно, а можно из воды его взять так? Нет? Убийство. О! Папа, плавай. Опля. Чего, нет места. А, ну, как, даже не прибыли. Так, 15 патронов. Нет места, нет места. Окей. А, почему всегда хоть на тап нажимается? Женщина. Чао. Так, этого тоже сейчас мы... Интересно, ладно. Yeah. Так, еще обыскать. Что это такое? Какие-то галлюцинации. Окей. Okay. Так, из этого пока дорого стрелять. Где там наш пистолет на какую на четверку вроде? Да, четверку. Все. До свидания. Очищено. Так, и следующий наш шаг. Так, слева вроде зачистил. Наверное, кто-то прямо идти через. Ладно? Идем прямо. Твою Наемники. Сюжетное задание. Окей. Бедный парень. Что бы ты делал без нас? Так. Бежим. Бэ Водичка в это время года. Еще теплая. Так, я там. Мне там не было. Спасите члена сопротивления. Да ты глазастые какой, а? а? нажмите Z, чтобы использовать бинокль. Так, скритинг интерфейс. Брать. Важная цель. А, нет, она не важно. важная цель. Окей. все, больше никого нет. Все, ну. А, нет, вот еще очень Грешник! Лучше выкладывай все, что знаешь. А, ну, разговаривай. По одному, по одному. Па! Получи! Грешник! Лучше да. все, что знаешь. Поплавай. Освобнож... Спасибо, помощник. Помощник. Да, ну у Так, сколько здесь патронов? Нормально. Почему не заищу? за еще здесь? Что там было? Нанять. На чья ноки. Веди меня в бой. Открыть меню. А -а -а. Что это теперь значит? Бойцы. Ладно. Готовы через 2 минуты? Зови, если что. Пока не может заманиться. Раз уж вас теперь двое, отправляйтесь к центру службы охраны лесов. Он кишмя кишит сектантами, они а хранят... А я там уже был. ...паскудную глаш. Убейте их всех. Пусть святоши знают, с кем имеют дело. Ладно. Эй, друг мой. Нажмите NGA, чтобы приглашать наивнику перейдите указать. Окей. А, тут О, тут Ох, ты мужик! ой ой ой ой ой ой ой ой ой вы, До свидания, до свидания. Пока кто кто mm -hmm. первый файл а где наш помощник видимо Ты не в этот раз без да. Эпик фейл. А -а Ай, накосячил. Какого фига не сразу так сильно лупит. Я взглянул, и вот конь бледный, и ад следовал за ним. Отец. Слышь, ты, там где-то нам этот вот... Мужик! Где там он? Мужик, сюда подошел? Сделай с ними Ладно. Попробуем, попробуем по стелсу. Сюда подошел. давай, давай, давай. давай. <реклама> так. Локорунки пока. Тихом Меня хотя, правда. Спасибо. Здорово, мужичок Так, это все уже сделал. Ч ⁇ можно нанять тебя? Поговорить. Сектанты уже не первую неделю ошиваются вокруг острова. Похоже, они хотят обустроить базу на старой станции рейнджеров. Он держим, чтобы отслеживать. Окей, мужик, ты бы был осторожней, <связывающий> что ли? <связывающий> так, там, сколько вас там двое? Да, мужики. дело? А вообще пошли вы вон. Это... Да. Э, ладно, выполнено. Ну и что там? Пошли вы вон все. Где мой помощник так смотримся удерживать G. задание выполнено 600 очков сопротивления так вот Ладно, отряд Ты вообще придешь ко мне на помощь или нет Я его дождусь сегодня или никак Ладно. Ах. опять мне работать не хотят Затонувшее, закрою Ну, что ж. Зайдем, посмотрим. А я тут читать? Надо как-то запитать насос и открыть воду. Ладно, отслеживать будем. тут у нас нужно питание, да? Так, насос. та та та та, -та. но или не но? Ноу Так, что это у нас? Закрыто нужен А, можно отплыть Ладно Так, боеприпасы Денежки уже чуть капают, капают Мужики а Зачем нам ключ? Да. Мы входим на частную собственность. Без стука. Весло. М -м, наверное, все-таки лопаты постучать. Прикольно. Плюс. Так. Оп, это мы как раз здесь Да. Так, теперь вернуться нужно. Как там... было? Придумайте, как попасть в бункер. А шланг нам нужен или нет? А? я а, думаю, у нас шланг. Ладно. Оп, водичка уходит. Так... Ой, я не, не хочу. Моя любимая лопатка будет со мной. Так разносим все здесь. Вряд ли бывшему владельцу это все понадобится. Так, взять что-то. Вот, Гвозди. Оп. А вот именно... Ладно. Ускорители, стрелы какие-то, выживальщиков. выживальщиков Смотрите, от них чтобы найти деньги много другое. Что? Что? Что я беру? Что я беру? <плесу> О, О, себе К счастью, у меня это... Ой, как работает. Так. Пожалуй, я лучше буду с луком бегать. Сколько там девять встрел? Ладно. Все. Все, все. О, денежки, денежки. Уже сколько там? Шестьсот чем-то? Неплохо. Наверное. Так. А что, разу глаза? Так, идем, значит, сюда. Зачистим этот остров. Бежим, бежим. Думаю, эту винтовку в любом случае можно найти. А вот этот лук. Спортивный или как он-то называется? Так. Лагерь Мне вообще кто-то поможет или нет? Опять одному 20. Чувак, ну что со у нас делать? Выбрать, выбрать. Все назначить. Все вроде, надеюсь. О, ребята какие-то. О, чизбургер. Не край. Нормально, мужичок. Так. Да. Какая женщина. О, Бубер. Так, еще и Пума там. А... Иду в твою сторону. Где ты там? Напарник. Салага. Давай, быстрее, быстрее. Все веселье пропустишь. что -то там они кого то Опа, над Кто здесь? Как Опа, вот так, вот вас не заметили. Орел. как символ Америки, свободной Америки. Silver Lake, Серебряное озеро. Бонус за скрытность сразу тысяча. Неплохо, значит будет Спасибо. Нет. мне казалось? Возможно, тебе удастся, прожить за собой сопротивление. Дальше надо разобраться О, с радиовысканалом. Моя сибирация накрылась, и я не слышу никого за пределами острова. Наверное, радиовышка на южном берегу вышла из строя. Сможешь проверить. Радиовышка. О, теперь быстрый телепорт открылся, и мы идем на радиовышку. Окей. Так. Такой маленький остров по сравнению со всем этим. Видимо, предстоит много грибно. Так... Подозрительно! Лэнс, даже не знаю, как тебе помочь. У СИДОВ нет никаких прав на станцию. Тем более, земля принадлежит штату. Ваш Ты шай, говоришь, их пахло. люди шарятся да вокруг, делают замеры и все такое. Станут, если ты их припугнешь. Разве эти набожные сморчки могут быть опасные. Да-да, да, да, кто же знал. Так. Погнали, напарник. Та -та -та. Так, тут чего там, не понял. А -а -а, что у меня. Ой, что у меня вообще стоит не туда. Так, какую сторону? Ой, вот туда же. Совсем противоположно. Ладно, бежим, бежим. Жалко стрелы. Аж четыре штуки, Мы просто взяли, пропали. Ладно, надеюсь, еще получится как-то нам скрафтить или купить. Здесь у каждого есть какое-то небольшое дело. Быть полезным выгодно. Ты всегда кому-нибудь зачем-нибудь нужен. Удивительно, ну, ну, он шустрый. Слушай, давай ты понесешь мои шмотки. Вижу, ты у нас шустро бегаешь. Так, наверное, я хренясь. Ты что забыл? Паркуш. Видишь, как надо смотри. Дверь открыта. Видишь, тут кто-то избавился. Или нет. Или серьезно, без боя достанется. Ладно. Нам же лучше. Ага. Нужен ключ. А можно уже залезть? Интересно. Посмотрим. Э -э надо было соглашаться на ту работу в Бостоне. Да-да. А вот и тьма. Я о чем ты думаешь. Нет. Тебя никто не знает. Да-да, сказал бы пораньше, может у меня боязнь высоты. Аккуратно. Вообще Ну? У всех бывает первый раз. Так. Всё, покачивать, покачивать. Замерисовать. И... Особожден остров. Чтобы увидеть весь округ. Округ Хоуп включает три региона. На севере горы Уайтейл. Там хозяйничает Иаков, старший в семье Сидов. Иаков обучает сектантов и отлично справляется. Ила и его ополченцы пытаются давать отпор, но Иаков вот-вот прижмет их к ногтям. На юго-востоке отсюда река Хенбейн. Там правит Вера, младшая сестричка. Я о том, как люди теряют Свяжусь с тобой, если узнаю что-то полезное. М -м -м. Можешь сразу к этому нагрянуть. Как там его назовут? Яков. Так. Какой-то горный, что ли, регион? Так, у нее что-то. Тоже много гор надеюсь, что-то... Ну, я, наверное, первым делом отправлюсь к тебе, да? Да? Можно что выбрать? Старошенький. Так, теперь что-то Что приказано, то и делаем. Вы, я, даже наш отец, познал грехи. Это яд, что смущает разум. Но что, если можно освободиться? Что, если все, о чем вы мечтали, может стать явью? Что, если все преодолимо, если принять одну идею? от греха. Можно сказав лишь одно слово. Стоп, yeah. mm -hmm. yes. слово. <плодисменты> да. Я грешник. Да. Я хочу облегчить душу. Да. Меня нужно. Спасти. Если вы смотрите это, знаете, что вас избрали. Вас очистят. Вы покаетесь в грехах и получите искупление. Не бойтесь. Вам не нужно ничего делать. Мы придем сами. Вас ждут врата Эдема. Теперь что надо? Спуститься? Никак? не спуститься не так Опля. здесь что-нибудь есть интересное мы здесь уже были а, точно Ой, мы здесь уже были так у нас несколько квестов появилось, да Сапилка, Falls and так, тюрьма округа, хоп, так, боже боже, можно играть в мультиплеер, так, надо главное еще сохраниться, так, сохраниться, вроде бы бед... а, да, так, это что, можно играть в 6 игроков, неплохо, интересно, так, тогда на этом я закончу свой выпуск, а дальше буду проходить уже с друзьями. Всем спасибо за просмотр. Пока-пока.